Всем привет дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ, в этом видеоролике я расскажу очень интересную новость, которая будет касаться обновления в игре Among Us. В игре давно не было обновлений, помимо того, что они просто подрисовали текстурки в честь праздника Хэллоуина. Ну а мы ждем чего-то интересного, что-то такого, что будет как-то влиять на игру. Особенно на читеров. Особенно бесяще тогда, когда ты заходишь в руму и там не палится читер. Но ну а когда начинается катка и вдруг ты предатель, оказывается то, что там есть читер, все львают и все, катка заканчивается. Ну а к чему же я все это веду? К тому, что добавят профиль в игру Among Us. Но прежде чем обо всем рассказать, я прошу тебя подписаться на мой канал, так как скоро нас 6000. Также подписывайся на мою группу во ВКонтакте, мне будет очень сильно приятно, так как скоро там 100 подписчиков. Но я обо всем рассказал, и поэтому я перехожу к самой теме видеоролика. Теперь для того, чтобы играть в игру Among Us, после обновления тебе придется регистрироваться в игре. И здесь очень интересно то, что на компьютере можно скачать игру бесплатно, избегая покупки в Steam. Ну а для чего же нужен этот профиль? Здесь тоже все очень просто. В игре существует донат. Да, он существует, если ты об этом не знал. В игре можно покупать питомцев и также можно покупать скины. Только мне интересно, кто их покупает. Но если вдруг ты решил и задонатил в игру, и купил там, например, скины или питомца, а потом удалил игру, а потом опять скачал, то твои деньги улетели в никуда. То есть, если после покупки ты удалишь игру, например, если у тебя появился новый девайс и ты перешел на него, то твоя покупка не сохранится и все деньги ушли в никуда. То есть теперь после введения профилей в игру ты сможешь сохранять все свои покупки в игре. Также я очень сильно надеюсь, то, что после введения профилей будет еще и создан прогресс. То есть, наверное, добавят у тебя в профиле отдельную графу, в которой будет расписано, например, то, сколько раз ты был предателем, ну сколько раз ты сделал киллов, или сколько раз ты сыграл игр, или все это вместе. Прежде чем начать видеоролик, я поздравился с вами, так как приветствие это начало чего-то интересного. То есть я вас поприветствовал и в ответ вы еще должны поприветствовать меня. А как же это сделать? Меня поприветствовать можно лайком и подпиской, это очень сильно важно, пожалуйста, подпишись и поставь лайк. Ну а как же насчет читеров? Они же так бесят, и наверняка уже в грядущем обновлении их не будет, когда добавят профили. Да, это так. Также добавят кнопку «пожаловаться». Что же будет подразумевать собой кнопка «пожаловаться»? Это, конечно же, спам, оскорбления и, конечно же, читы. Также, наконец-то, нельзя будет писать матерные ники. Если ты будешь писать на английском матерный ник, то он... просто ты не сможешь зайти с этим ником. Но если по-русски вести матерный ник, то тогда ты сможешь играть. Также еще можно будет кидать же репорт за мат. Мат, который был написан в чате. Это получается то, что все токсики пропадут из игры. Также, пожалуйста, напиши свое мнение насчет данного обновления в комментарии. Мне будет очень интересно подчитать. Ну а этот ролик подходит к концу. И также очень важная информация. Раз скоро удалят читеров, то есть нельзя будет играть с читами, то тогда можно лучше побавиться сейчас с читами. Сейчас вылезла подсказка на видеоролик, в котором я показывал читы. Как же их скачать и ссылку оставил в описании. Так что переходи по подсказочке, там очень интересный видеоролик. Ну а ты был на канале Чайок ТВ. Надеюсь, то, что ты поставил лайк. Поставь, пожалуйста, лайк, пожалуйста, прям очень сильно прошу. В общем, пока-пока.